Всем добрый день, друзья, с вами я, Этери, и у нас сегодня в гостях новый спикер нашего сообщества, Игорь Ищенко. Игорь, здравствуйте, приветствуем вас. Да, добрый день всем. Игорь – эксперт в преподавании английского языка, он создатель скоростной системы изучения английского языка и основатель онлайн-школы INCVU. Некоторое время назад его английский заканчивался на фразе «London is the capital of Great Britain». Чтобы исправить ситуацию, он проработал огромное количество изученного материала, курсы, вебинары, марафоны, книги, многое другое. Все это он изучал, пропускал через себя. И это изучение привело к созданию удобной результативной системы. Буквально за 4 месяца уровень его английского стал преподавательским. Вот сегодня он с стал... да. информацией. Хочу на... начать с моего любимого первого вопроса. Хочу, чтобы вы рассказали о вашей истории Изи, как uh -huh. вы присоединились к нашему сообществу. Ой, на самом деле, была очень интересная ситуация. Я был на мероприятии на одном, организовывалось в нашем городе, в Белгороде, и, соответственно, там я познакомился с многими людьми, и потом я был включен в определенный чат сообщества, ну, то есть, как сообщество, в общем, то, то мероприятие, так скажем, где были участники. И там начал знакомиться с разными людьми. И таким образом, я как каким-то образом на партнера из E-Bizzi наткнулся, вот, с ним познакомился, и мы с ним договорились таким образом. Но ну, На тот момент я еще самостоятельно преподавал, это было, наверное, года, год назад, примерно так. И вот. И на тот момент я еще самостоятельно преподавал, и тогда э, мы договорились так, что э, я захожу в изи а партнер проходит мой курс. Вот так мы сделали. В общем, зашел таким образом в Изи Бизи. Потом, ну, понятное дело, сначала мне было не так интересно это, а сейчас, вот буквально несколько месяцев назад, как-то я зашел в Изи-бизи, посмотрел, начал изучать все это уже больше, больше, более подробно. Потом решил уже стать спикером, потому что у меня стал, ну, появилась квалификация. Я также ну, действительно понял, что нужно нести ценность людям еще. И в Изи бизе я, я смогу это сделать еще больше. И, соответственно, зашел в бизе. Теперь приобрел самый тариф, чтобы было удобнее всем и мне. Вот. И, соответственно, теперь я здесь. Ну, добро пожаловать, очень воодушевляет эта история. Особенно приятно видеть, что вот такой молодой, а уже не, вот не просто преподаватель, теоретик, а вот сильный человек-практик, который на всем... Это всем очень всем, важно, конечно. очень здорово. А партнер-то выучил английский? А что еще раз? Партнер а, выучил английский, который... Ну, значит... как сказать, плюс-минус. Не, на самом деле, она прошла курс, полностью прошла, но... Там плюс-минус, конечно, да, она получила результат, но просто она не выкладывалась на полную, то есть как необходимо было делать, но так, в принципе, получил результат, конечно. Супер. Есть, ну, были ну... моменты, там, обрывы и так далее, но так, в принципе, хорошо. Okay. А как, как вы вообще давно сами начали изучать английский? Как давно он появился? А английский, это, по-моему, так, сейчас точно вспомню, это был ноябрь, по-моему, 17 -го года. <coughs> да, ноябрь 17 -го года. А тогда я начал... И вот так все пошло, поехало, в принципе, как раз вы, как вы и рассказываете. То есть сначала я э, изучал самостоятельно, потом, э, хотя не все время я изучал самостоятельно, на самом деле, то есть я просто так забегаю вперед. Э, изучал я все полностью самостоятельно. То есть я никаких э, не использовал ни репетиторов, ни школ английского языка, ни какие-то там что-то еще. То есть я все изучал самостоятельно, брал информацию просто отовсюду, и вот так все получилось. Ну, чуть попозже об этом еще расскажу. О, ну это очень здорово. Мало времени прошло, вы прямо с самых истоков уже к преподаванию, уже разработали. Ну, конечно. Работу. Это очень классно. А что вы подтолкнуло вот именно создать свою собственную? Что подтолкнуло? Ну, на самом деле, просто, скорее всего, что я никак не мог найти ту систему, которая бы мне подходила. То есть я хотел результат быстро и сразу. Понятное дело, что, ну, как говорится, так нельзя, быстро и сразу нельзя. Но сказать честно, вот на своем опыте скажу, что быстро можно. И быстро, и качественно можно. Просто <къем> в мире очень мало создано таких систем, которые позволяют сделать что-то быстро и просто. Вот. И эффективно главное. Но тут я просто не нашел нормальных ни курсов онлайн, ни каких-то школ английского языка. Там они все давали результат просто невероятно долго. Я на самом деле в шоке был. Я прошел в школу там за год-уровень. Думаю, что за фигня, зачем мне за год-уровень? Это слишком долго. Вот. И все же решил самостоятельно как-то все это сделать, подстраивал. И вот путем всего этого изучения там кучи просто материалов, там на рассудками прогонял через себя огромное количество материалов, там и покупал разные вебинары, там, пособия, какие-то книги. Э и там в интернете просто искал бесплатно какую-то информацию. Там везде просто был, где только можно, и вот так вот все сложилось отобрал все самое лучшее и сложил эту систему, мне понравилось, и было удобно, и потом получил еще результат. Круто. А расскажи, пожалуйста, вот инсайты о своей <как> системе, то есть на чем она выстроена, как, <как> вообще, в каком порядке проходит обучение? Фу, на самом деле это очень, э, если я буду прям все рассказывать, то тут, наверное, полдня, наверное, уйдет, потому что это очень такая вот... На самом деле все, все там очень просто, просто объяснять ну, трудновато, это все на практике делается очень просто. Но если вкратце, то система основана на... Просто, опять-таки, очень интересно получилось, что очень мне много многие это спрашивают, но это очень трудновато сотруднительно ответить. Я постараюсь ответить, но все же, потому что, исходя из того, что я брал много разных техник и, вставил, и из них составил свою, то здесь, соответственно, включено очень много разных систем в одной. Вот, именно вот самые лучшие я взял с каждой системы к себе. И ну, <coughs> очень важно, что по сути мы подходим ко всему комплексу. Ну, то есть в моей школе примерно, по системе, идет под подход полностью комплексный. То есть не изучается что-то определенное там, либо слова, либо грамматика, либо еще что-либо. А именно комплексно так, чтобы давать максимальный результат. То есть это комплексность э, и использование многих других систем вместе, э, вкупе, в купе, в правильном порядке, в правильной интерпретации дает как раз тот самый результат. Но опять-таки, повторюсь, это очень тяжело объяснить, просто безумно тяжело, то есть на практике лучше понять. Ну, мне уже самой стало интересно. А, система, она для тех, кто хочет начать английский изучать с нуля, а те, кто, например, уже имеют какие-то а, знания по английскому, а, им это подойдет? А я вот не сказал бы, что только для тех, кто с нуля. То есть я, я такого не говорил. <смех> на самом деле, абсолютно каждому, любому человеку, то есть вне зависимости от того, на каком уровне он находится, эта система полностью универсальна. То есть и под ноль вообще нулевик, который вообще человек ничего не знает, там с алфавитом только там, в школьной системе либо алфавит, и до человека, который уже там на уровень аппарат Media, например, там выше среднего, который уже общается достаточно свободно, он в любом случае будет так же быстро получать результаты, как и друг, любые другие уровни. И все. <смех> Самое интересное, что дан... я это только вот буквально, наверное, полгода назад осознал, что данная система, которая вот по которой мы преподаем, просто очень много тестов было. Я сначала сам ее преподавал, потом уже начал школу выстраивать полноценную онлайн, и очень много чего интересного было. И очень много мы тестировали данную систему, и в итоге, потом, когда уже настоящие ученики были, мы поняли, что данная система, она, по сути, позволяет также изучить и другие языки, абсолютно любые. То есть по данной системе можно, ну, поняв данную систему, изучив по ней английский язык, допустим, можно просто взять и смело, самостоятельно, без помощи репетиторов и школ, пойти изучать другую любую систему. Ну, язык имеется в виду, любой другой язык. Причем со скоростью, в принципе, не хуже, чем английский язык по данной системе. Вот так. Конечно, это универсальная такая, очень универсальная система. месяца английский закончил, так пошел сразу... Да, пошел сразу китайский там учить. В принципе, это тоже сейчас тренд идет китайский очень... Я учила очень много лет, я не верю, что... Можно, конечно, за 4 месяца выучить китайский, что вообще уже другие-другие. Там, там все по-другому, но все же, это да. можно, нужно попробовать, в любом случае, пробовать нужно всегда. Скорее, там, за 5 лет, сколько я с ним училась. Я хотела еще напомнить всем нашим зрителям, mm -hmm. что у вас есть уникальная возможность Игорю задать в прямом эфире ваши чудесные вопросы, так что не стесняйтесь и задавайте. Да, конечно. А, также хотела спросить, а вообще сколько занятий в курсе, когда mm -hmm. будут они начинаться? Да, ну вот расскажите о программе. Если брать саму программу, занятия на данный момент, я вот, сказать честно, даже сам... Прямо вот полностью не знаю, сколько именно будет занятий, потому что я буду отталкиваться от, соответственно, учеников, студентов, которые будут со мной заниматься. Потому что если у них будут какие-то вопросы появляться, я буду задавать, возможно, дополнительные занятия. То есть это будет практически, можно сказать, бесконечно даже продлеваться. То есть буду давать максимальное количество ценностей. Вот. Но если брать стандарт, то я думаю, ну, минимум 10 уроков точно будет. Именно там, может, ну, часовых где-то уроков вот такого плана. То есть, это минимум 10 будет точно. Mm -hmm. Окей. Uh, okay. uh, я еще знала, что у многих есть такая действительно проблема, они боятся разговаривать. То есть даже человек, который там знает английский, знает грамматику, там отлично сдает тесты, но когда дело доходит конкретно уже там до разговора, то просто впадает человек в ступор, ему сложно начать говорить. Вот uh, как uh, с этим, есть ли у вас какие-то подходы или фишки, которые вы можете посоветовать, чтобы вот uh, у людей не было вот именно страха начать разговаривать? кстати, об этом даже будет отдельный урок, там, часовой, полутора, часовой о том, как не бояться разговаривать, как преодолеть да, этот долбанный языковой барьер, извиняюсь выражение, потому что он сильно такой. У меня самого была ужасная проблема с языковым барьером, я вообще просто там впадал там в апатии из-за этого всего. Вот. И есть огромное количество, начиная от психологии, от подсознания и сознания, заканчивая определенными технологиями, которые позволят сделать, там, фишками, допустим, в словах, как перефразировать правильно, то есть необходимо научиться правильно перефразировать, как построить подсознание по то, что чтобы человеку не было страшно общаться и так далее. Очень много технологий, но, опять же, я не могу сейчас все это дать сейчас здесь, и, иначе это превратится в полный урок, полномасштабный. Потому что, на самом деле, я вот такой человек, я не могу а, ну, не, дать незаконченную мысль. То есть, если, если я что-то даю, то мне необходимо все объяснить таким образом, что человек получ, получил все полноценно, чтобы он просто взял и пошел ее применять. А если я дам вот чуть-чуть, то это немножко не то будет совершенно. Поэтому как раз этот курс и нужен. Может быть, вы можете дать какие-то хотя бы маленькие там упражнения mm -hmm. перед вашим занятием. Вообще, к чему готовиться людям? Что нужно иметь для начала изучения английского языка? Или для, тех, ну, которые изучает? То есть, что вообще важно? Вот если человек решил, все, я хочу изучать английский язык, я хочу прийти на ваш курс, к чему он должен быть готов? То есть это, он должен каждый день упражнения какие-то выполнять, что как, как ему готовиться. Хорошо. А, вообще, в первостепенно, именно в плане подготовки, вот то, что я для себя понял, я пока у меня не появилось для чего, то есть на хуа как раз-таки, да, вот для пока у меня появилось на хуа, а, вот, я не. Я нормально его не изучал. то есть Я просто там какие-то там что-то делал. Я помню как-то себе на месяц проставил вот так вот квад... 30 квадратиков со задачей такого плана. То есть это в ноябре было как раз 17 -го года. Что я сделал вот так? То есть вот эти 30 квадратиков, это каждый день это один квадратик. Я сделал себе такую задачу, что каждый день буду изучать английский язык там минимум 30 минут. В итоге 3 дня я проставил галочки, потом вообще забыл про английский язык. Примерно через месяца полтора я случайно увидел вот эти все галочки, все галочки проставил, все отлично. То есть я, я его, в принципе не изучал в тот момент, Потому что почему? Потому что зачастую нету для чего. Есть такая система очень интересная, называется МТД масштаб действия, э, э, точнее, извиняюсь, э, МТД это масштаб дедлайн э, э, и э, точность. Вот. То есть, это то, как, раз, как правильно выставлять цель для изучения любых языков. Мы про это поговорим уже, скорее всего, на первом уроке, либо же на втором, если мы не успеем. Как раз данная технология — это правильная постановка цели. Как раз исходя из цели, если правильно поставить цель, то не будет такого, что ты лежишь на диване и думаешь, да, нет, слова не хочу изучать. Такого процентов не будет, потому что если ты знаешь, для чего тебе изучать, и правильно понимаешь, как это делается, то вообще тебе не остановить процентов. Опять же, на своем опыте. У меня, допустим, на тот момент появилась цель, когда я начал прям усердно вообще создавать эту систему, усердно заниматься, Тогда у меня была задача поступить в американский колледж, вуз, университет, ну, естественно, скорее всего. Вот. А потом, конечно, задача-то ушла по связи с некоторыми причинами, но опять-таки я могу это без проблем сделать, но все же. И именно вот эта задача, именно вот эта цель поступления в американский университет, она у меня до такой степени вдохновляла, то есть она была поставлена как раз по МТД технике, что я просто не останавливался, мне вообще было все равно там что да как, я делал, делал, делал, я мог там и, ну, и спать, в принципе, мог периодически. Вот, в общем, действительно, вот это меня очень сильно вдохновляло, причем правильно поставленная цель. Вот этим мы тоже займемся, ну и если брать сами уроки, то есть это как подготовка, там очень много будет подготовительных моментов. К чему нужно быть готовым, так это к выполнению задач, к упражнениям, к действиям. То есть, понятное дело, что посмотрев просто э, урок, присутствуя на нем, допустим, попрактиковавшись, там, не знаю, пообщавшись, какие задания, вып будем выполнять задания обязательно прям в интерактиве, то есть онлайн. Но помимо этого я буду давать и также работать над заданиями, которые будут вести вне курса. То есть я, допустим, у урок прошел, я буду давать какое-то задание определенное, чтобы человек самостоятельно его сделать, сделал, студент. У нас, ну, понятное дело, есть телеграм-канал, ну, имеется в чат в телеграме, для того, чтобы я там мог консультироваться с людьми. То есть я, грубо говоря, буду у каждого из участников курса личным наставником, который будет помогать им, давать какие-то задания, возможно, созваниваться без проблем могу. То есть, по сути, это как... Курс на Изи в то же время еще будет идти в Телеграме, Это и общение, и выполнить задания как дополнительное, в общем, очень много всего интересного будет, большой, очень интерактив будет. В общем, нужно быть готовым к практике, к большому количеству практики и к работе, и как раз-таки иметь перед собой, иметь, в общем, большую тетрадку, такую вот большую А4, лучше всего, как я обычно делаю. Супер, вот, вот прям вообще огонь. Вот. И ручку. Все. Это, этого достаточно. И на плечах. Желание изучать английский язык. Вот так. Вот, кстати, очень интересную тему затронули, да, что вас смотивировало на начать изучение. То, что вы хотели поступить в ВУЗ американский. Да. Там нужно проходить, сдавать определенные экзамены, да, что там, TOEFL, что-то... TOEFL. TOEFL там toifl. нужно сдавать, это самое основное. Кто-то еще, по-моему, mm -hmm. я уже точно не понял. Ну, да, основной в плане языков экзамен. Mm -hmm. А благодаря изучению вашей системы можно ли расстать? Без проблем. Вообще без проблем. <смех> <смех> не, опять же, я же повторюсь, что, э, по сути, пройдя курс человека, уже будет вся система, он сможет изучить, ну, будь то английский язык, дальше продолжать изучать с такой же скоростью, э, там до TOEFL, допустим, дойти, э, либо если он вообще с нуля начал, допустим. Либо же там, допустим, э, любой другой язык изучить тоже на TOEFL, там не знаю, что-либо еще. Ну, то есть, в принципе, э, зависит только от человека. Он может там и TOEFL, и, и IELTS сдать, и что угодно, в принципе. Это уже зависит от самого человека, от его желаний. Это все. О, да, замечательно. Друзья, вот хочу сказать, что поактивнее, вы все приветствуете, но я уверена, что у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, их задавайте, потому что Игорь вы так все что вы уже поэтому, может быть, вы еще что-то расскажете про вашу систему и про ваши дальнейшие планы. Расскажите, как вообще вы решили открыть онлайн-школу и вообще сколько это уже у вас, она существует. Uh -huh. а, ну, в принципе, тогда могу рассказать самую историю, но я, я вкратце ее рассказал как в описании, но могу поподробнее рассказать, но очень интересное. Uh -huh. а, кстати, по поводу урока я просто не ответил, когда он будет, первый урок. Первый урок uh -huh. будет уже, получается, 4 мая, то послезавтра уже. Да, в субботу. субботу. Да, в субботу. Супер, это а как да, раз. Да, это удобнее всего будет. А в какое да. время? во второй половине дня, пока что точно сказать не могу, но во второй половине дня точно, чтобы было и всем удобнее. Записывайте себе в тетрадочки, приходите. на зиму. Конечно. <сó <founded> вот по поводу как раз таки того самого пути, просто я расскажу очень, очень на самом деле интересная история. В начале вот это получился ноябрь, нет, это был сентябрь либо октябрь, как раз таки 17 -го года. Вот тогда я приехал в другу, к другу в гости, там нужно было дела некоторые решить, и он как-то мне сказал, что я хочу изуч изучать английский язык. Я, я думаю я что, буду отставать от него, что ли? Ну, почему бы я не тоже буду изучать. Но ну, опять-таки, на тот момент было как раз таки, вот, лунный язык Capital of Great мой уровень английского языка. Я просто решил изучать, чтобы от него не отставать, и все. Кстати говоря, потом тот друг, он перестал изучать, и я продолжил. Вот так, это так просто к слову. о мотивации. Вот, как раз, и он мне, он мне как раз дал идею вот эти вот квадратики чертить на 30 дней. Но он опять-таки сделал а я нет. Но потом я сделал, вот у меня школа уже появилась, а он вообще бросил английский язык. Поэтому такие дела. Так вот, я начал изучать английский язык, ну, как я его изучал, там, через день, как-то непонятно, какие-то видео грамматические смотрел, у меня вообще система не было, просто какие-то видео на YouTube смотрел. Потом, получается, вот это был, примерно, сентябрь-октябрь, потом в ноябре я пришел в школу английского языка в своем городе, уже территориальную. Пришел туда сдать тест, и, ну, я хотел сначала там учиться, потом, конечно, сказали, что мест нет, я очень благодарен за это, на самом деле, потому что кто знает, что было бы, если бы там были места. Вот, и я, получается, пришел сдавать данный тест. Сдал я этот тест, получил элементарный уровень, это такой, ну, школьный, э, школьный начальный школу уровень примерно вот такой, то есть вообще начальный. Я вообще на самом деле был в шоке, потому что как-никак у меня школа за плечами, как у меня может быть такой уровень, я вообще этого не понимал. У меня... Было очень неприятно на самом деле. А, вот. После этого я примерно ну, я поставил себе задачу, думал, так, все, сейчас буду изучать. Потом я, понятное дело, месяц примерно не изучал его. Ну, как бы, мотивации это не было, вот что его изучать тогда. А, но потом, как раз у меня данная цель, появилась поступление в университет а, Америки. Я начал изучать про университет очень много, про поступление, и тут же про английский язык там просто, наверное, в день я на английский язык уделял около часов 5-6 в тот момент. То есть, мне же необходимо было систему простроить. Кстати, очень важный момент. А, зачастую. Даже, даже обычные вузы, для которых готов преподаватели к преподаванию, в принципе, любые другие университеты, либо же школа английского языка, там идет стандартная система обучения. Там, может быть, некоторые, не могу, некоторые изменения, но везде идет стандартная зачастую. В чем дело? Дело в том, что если бы я пошел как раз-таки на ту стандартную систему, вот, то... Я бы как раз-таки преподавал с такой же стандартной системой. Почему, когда репетиторы преподают, они преподают, ну там результат, конечно, получают достаточно быстро, как тебе кажется, но на самом деле можно намного быстрее. Это просто привычно человеку, потому что преподавателю ему а, уже в университете рассказывали про ту систему, которая стандартная которая, ну, в средней скорости. А на самом-то деле может создать другую совершенно систему. И если бы я пошел как раз-таки в, в ту самую школу английского языка, то вполне вероятно, что я бы преподавал стандартную систему, и мне это вообще не нужно было. То есть, по сути, никакой вообще... Никакой инновации бы не было, в принципе, я бы не принес ничего этого. Вот. Поэтому я очень рад, что вот так все произошло. Но все же, опять-таки, очень классный момент, что никогда ничего не происходит случайно. Вообще никогда такого не бывает. Думаю, согласитесь со мной. Это абсолютно точно. Это уже показано, да, очень да В общем, в мире настолько все быстро меняется, и все очень быстро. Вот действительно, тренды просто меняются постоянно. И старые системы, они не актуальны. И Конечно. поэтому скорого, что есть такие вот молодые, амбициозные люди, которые создают новые системы, которые экономят массу времени. А я вот еще хотела по поводу Америки сказать, что я сама учила, когда английский еще в школе, я поехала учиться в Америку, и это просто смешно. Но я туда приехала, у меня грамматика была лучше, чем у американцев. А когда я там год училась, у меня была грамматика хуже, чем у русских в школе. Поэтому... Там у нас... А, дело в том, что у нас же, по сути, извиняюсь, что-то что перебил, возможно, а у нас в, в университете, там, в принципе, школа, в принципе, стандартная система образования английскому языку, она дает максимум грамматики. Давай грамматика, грамматика, грамматика, грамматика. А самое это интересное, что вот эта грамматика, вот прям полностью вся грамматика, она необходима только там переводчикам, возможно, кому еще, преподавателям, да и все, в принципе. То есть ну, сильно много нет таких вот. Да, ну вот может быть поэтому как раз и у многих людей, которые там могут до пятерки там, в университете да, учиться, окей, они знают грамматику, но когда они выходят, ты там куда-нибудь в Европу или в Америку, Конечно. они... Говорить, и это очень конечно, конечно, чтобы именно можно было устраивать диалог. Ну, у нас, смотрите, наконец-то появились вопросы. <с Сергей, а с какого возраста можно изучать английский по вашей методике? С какого возраста так? Вообще в нашей школе, допустим, как раз в данная система присутствует, с 12 лет, то есть мы не берем младше, потому что там достаточно большая интенсивность. Вот. Если, у, если у ребенка как раз-таки до 12 лет, у него действительно есть желание на по-настоящему изучать английский язык, то есть он хочет этого, он понимает для чего. Не то, что родитель говорит, вот я его там английский язык изучать, Зачем? Ну, пригодится ему в жизни. Вот. А чтобы реально действительно ребенок понимал, для чего это ему. Тогда вполне вероятно, то есть здесь важна мотивация. вот. А, ну, а так у нас 12 лет, допустим, в нашей школе, но, в принципе, повторюсь, если у человека, у ребенка есть цель, для чего ему английский язык, если он это все понимает. А сейчас дети, знаете, вот очень интересный момент, что сейчас... А... Зачастую, ну, опять-таки, много очень информации доступно для людей, для детей как раз-таки уже на ран... в раннем возрасте. И здесь уже как бы два варианта. Либо ребенок будет развиваться в сторону деградации, то есть много информации, но лишней получать. И просто говоря, потом создать себе такую психологию, ну в общем, базу психологии, что потом к жизни ему будет очень тяжело. А может быть совершенно наоборот, что там 10-летний ребенок будет знать намного больше 30-летнего ребенка, и он действительно будет осознанно жить. Вот. Это как бы либо то, либо другое. Если ребенок, он осознанно действительно, то в таком случае, безусловно, он без проблем сможет заниматься по данной системе. Вот так. То есть это такой вот вопрос очень интересный, опять же. Но ну, с 12 лет мы берем средний возраст. Но если человек, ребенок, он понимает для чего, то можно и до 12 без проблем. Uh -huh. а, так, еще у нас от Сыры Григорьева вопрос. А, uh -huh. Я прослушал, сколько времени полный курс? Повторите, пожалуйста. А, я, так, вот на самом деле на EasyBiz я повторюсь, у меня а, минимум будет 10 уроков, если брать сам EasyBiz. А, вот, ну вообще я просто скажу, если брать саму школу, я просто пример аналогии провожу. В нашей школе, допустим, английского языка, там 2-2,5 месяца длится основной курс. А, здесь точно не знаю, сколько это будет длиться, но точно знаю, будет от 10 уроков, и по а, вопросам каким-то там студентов он может длиться там и до 20-30 до уроков без проблем. То есть там уже зависит от того, какие будут вопросы и с какие темы нужно будет людям. Вот. Я просто думаю, если есть когда вопросы, можете задать, просто мне нужно будет продолжить этот путь, так скажем. Вот как раз, когда я вот, ну, продолжу всю историю, в принципе. Да, все, продолжайте. Все, вопросы есть там? Нет? Ну, просто, чтобы я понимал. Пока нет. Все, хорошо. Вот, в общем, э, насколько... Так, все, в общем, изучал его непонятно, потом пришел, сдал тест, получил уровень элементарный, и после этого, через месяц появилась у меня цель. После этого я вообще, вот, как я уже сказал, примерно по 6 часов в день, там, может быть, даже больше, изучал английский язык. Не то, что даже изучал, а изучал разные методики, системы разных совершенно и школ, и разных <coughs> курсов, там, вообще, и книги читал там разные по английскому языку, по изучению языков. Куча методик разных увидел. И, исходя из этого, потом через, наверное, месяц-полтора, вот такого вот постановки данной системы я для себя вот иска из отовсюду просто взял вот так вырвал грубо говоря самые лучшие технологии методики как я посчитал и не ошибся кстати говоря и создал простроил определенную систему которая как раз-таки дала мне тот самый результат вот ну я в общем по этой системой занимался примерно с 4,5 месяца это считая создание данной системы. То есть, по сути, примерно даже меньше, там, наверное, 3,5 месяца примерно, вот, за которое получил данный результат. Вот, и как раз по этой системе, вот за эти три с половиной месяца, четыре месяца примерно, я вот по ней занимался по данной системе, э, в день у меня я ходил, уходило примерно около полутора часов. Это, в принципе, нормально, то есть в течение дня, не в одну точку времени, а в течение дня. Это очень важно, чтобы концентрация не падала, ну, сами понимаете. Вот. А, ну и потом уже, получается, пришел снова в эту же школу сдать тест. А, получил уже уровень, уровень upper intermediate, а это уже, кто знает, это практически преподавательский уровень. А, меня там раз раза два спросили, ты точно не списывал ниоткуда? Это точно ниоткуда не списывал, потому что, ну, на самом деле, такой результат, они сами дают такой результат, как я получил, сейчас точно скажу вам, за три года, по-моему, за три года они такой результат дают. Но у меня получилось за 34 месяца, вот. Они все там немножко в шоке были, но это факт. Я, в получил данный уровень, и после этого просто огромное количество людей начали просто-напросто мне спрашивать, что за система. И понятное дело, что было очень тяжело каждому-каждому так преподавать, тем более система достаточно объемная. Вот. А, легкая, но в то же время объемная. А, и поэтому мне, я подумал, ну, все же нужно создать курс. И там все началось. Сначала текстовый курс я создал ВКонтакте, просто прислал какие-то там текста. Вот, вот так обучал. Потом все переросло уже в школу, и там уже, в общем, огромная история, про которую можно рассказывать уже днями целыми. Вот так. Ну, это вкратце такая вот история. вам подходит, наверное, прямо это, как говорят, там, где ты учился, я преподавал. Потому что это очень здорово, что то, что люди действительно тратят три года своей жизни, чтобы, чтобы овладеть языком, что вы даете такую выжимку в течение трех месяцев, и действительно, самое главное – желание. И Конечно. я считаю, что ну, английский, на мой взгляд, должны знать все, потому что это достаточно универсальный язык, он используется, все, он используется во всех странах, даже если вы приезжаете, вы не знаете, языка, где, на котором говорят люди в этой стране, но на английском вам Точно уж кто-нибудь ответит поэтому. Ну, это уж точно, потому что даже и ну, ну, в Китае, опять же, так, ну, согласен полностью, просто я, опять же, на примере там, моих товарищей многих, они ездят в разные страны, и там ну, на английском языке хоть, действительно хоть кто-то ну, общается, вот везде, где только можно. К тому же есть же и страны, у которых два официальных языка, там, либо же три официальных языка, в, включая родной язык и английский язык, вот именно официальные языки. Поэтому ну, там, английский это самый универсальный наверное, язык во всем мире. Пока что еще китайский его не опередил, но по, по, по прогнозам там в 20-х годах уже, конечно, там будет все, то есть 20 каких-то там годах. Вот. Но сейчас пока что английский опережает все языки, и это прям очень важно его знать, я считаю, тоже. Но если вы сделаете такую систему за три месяца китайский выучить. выучите, я думаю... Кстати, вполне вероятно, потому что я на самом деле сейчас вот тоже собираюсь китайский изучать, я его начал изучать, вот, по определенным причинам перестал, и вот э, сейчас в ближайшее время хочу опять-таки его начать изучать по той же системе как раз-таки, просто добавляя определенные другие методики для того, чтобы уже, э, скажем так, подстроить под китайский, возможно, ну, причем, скорее всего, будет уже курс по китайскому языку. Ой, это вот. очень интересно, это прямо здорово, потому что... Конечно, китайский сейчас тоже начинает быть трендовым в плане, ну, если если в перспективу, смотреть, очень многие об этом говорят, и вполне вероятно, Приятно, что он станет тоже мировым языком, поэтому тоже да, нужно его начинать. Важно там, конечно, все по-другому. Китайцы уже вообще по-другому мыслят, да, да. Там все абсолютно вообще просто. Вот это, то, что... Менталитет, в первую очередь, менталитет. Конечно, было преподаватель от преподавателя тоже очень много зависит от чего, потому что ну, конечно. Конечно, по сути, я вот я вот что понял. А, преподаватель, сам преподаватель – это человек, который дает знания. Но по сути еще знания можно, допустим, там поместить в курс какой-то онлайн. И человек самостоятельно изучает. Но преподаватель – это человек, который как наставник. Он вдохновляет человека. Он его ведет правильной дорогой и ведет его правильно. Вот это сама роль преподавателя самая важная. Потому что информацию вот сейчас можно получить разную везде. Курс можно, допустим, вот я могу свой курс взять. И мне многие говорили взять свой курс, там вылить куда-то и пусть сами обучаются, там продавать вот так вот таким образом. Но я это понимаю, что без преподавателя будет тяжело человеку. Действительно тяжело. Вот. Кстати, по поводу языков я просто сейчас пока вспомнил. По поводу совмещения языков вообще вот очень сильно советуется, если изучать какие-то разные языки вместе там там два либо три языка лучше всего конечно два языка изучать вместе если уж так нужно прям вообще действительно вот и причем эти языки должны быть полностью разные потому что если будешь изучать английский и испанский они просто гиперпохожие там можно столько всего перепутать что вообще можно сама сойти либо белорусский и украинский это практически ну очень похожие тоже языки вот если брать английский и китайский здесь опять же нужно знать на свои силы потому что китайский ну понятно посложнее язык вот и здесь нужно свои силы смотреть если есть время силы, тут без проблем. Вот. Просто факт в том, что нельзя совмещать в изучении языки, которые похожи. Тоже очень важно. Там японский и китайский тоже можно в принципе вот в эту пару совместить, которую нельзя, наоборот, делать. А английский, испанский, украинский, белорусский, я уже сказала, и так далее. Вот таким образом. Вот это я полностью поддерживаю, потому что я китайский в МГУ как раз изучала. Mm -hmm. И когда я туда пришла, мне сказали, ну, ты выбираешь либо там у тебя первый английский, испанский, немецкий, ну, или вот такого так, рода французский, либо ты, ты идешь, у тебя китайский, а вот второй язык выбирай из них, чтобы как раз они не... Касались. То есть, да, ну, Я... вот два основных языка, там, например, французский и испанский, должны были быть разные языки, это... потому что действительно, иначе был бы такой микс огромный в голове. 100%, все... там с ума можно было бы сойти просто. <связано> <связано> Кстати, самое страшное еще, когда ты, если ты будешь изучать язык, допустим, вот любой человек, если будет учить язык, э, очень важный момент есть. Опять-таки, э, вот нужно вдохновение, чтобы было, понятное дело, если его не будет, во-первых, человек может... Э, Впасть в апатию, определенную там мини-депрессию, из-за того, что много работать нужно, и мгновенный результат, ну, прям в, в этот же день он не получает, мозгу непонятно, то есть, блин, что за фигня думает мозг. Вот. И поэтому вот с, с такого состояния начинает, грубо говоря, энергосбережение. Ну, это рефлекс, это инстинкт человека. Вот. Поэтому а тут уже нужно... И вот два очень важных принципа. Первый принцип – это, как я уже сказал, нужно иметь для чего. Это раз. И два – это необходимо иметь систему, которая будет интересна и удобна человеку. То есть она будет действительно интересная. А не будет, как вот в школе обычно приходишь, там пишешь, зубришь слова, бедный там в холодном поту, вот там, потому что нужно, нужно. Может, сказали, что нужно. Вот, только так. А здесь я вот просто опять-таки на опыте понял, что, ну, примерно… В принципе, наверное, даже все, еще не было человека, который сказал, что система ему не понравилась, вообще ни одного, который в школе в нашей был, там учился, либо же еще где-либо, поэтому абсолютно каждому нравится, она такая универсальная в плане того, чтобы нравилось людям. И это один из принципов данной системы, получения результата, потому что она нравится, и прям вот нравится изучать язык, ты изучаешь и кайфуешь от этого, вот и все, это очень тоже важно. Потому что все же, даже вот сам процесс тоже очень важен, я вот сегодня буквально понял, вот у меня такая мысль пришла что насколько результат, настолько и процесс важен. То есть значит, не процесс там важен, либо же не результат важен, а все вместе важно, и процесс, и результат. И когда тебе нравится сам процесс, а потом ты еще получаешь результат, то это вообще просто огонь. Вот как раз то, что и будет. Игорь, спасибо. Я желаю вам, чтобы после курса по английскому вы начали запускать систему просто для разных языков. Конечно, конечно. Такое у нас и будет. Программами uh, speaking, uh, И всем желаю uh, удачного изучения английского языка по системе Игоря. Напоминаю, что первое занятие состоится уже в субботу. Uh, время будет uh, чуть позже. Садите uh, на сайте за mm -hmm. расписанием. Игорь, вам большое спасибо. Вам большое спасибо oh, за такой интервью, интересно с удовольствием посмотрю ваши занятия сама. Отлично, все, тогда, в принципе, увидимся уже на самих уроках. Угу. Все, всем счастливо, спасибо. Всем пока. Пока.